Всем привет! Сегодня мы решили посмотреть, э, изучить, так сказать, московский зоопарк. У нем насчитывается порядка 8 тысяч животных. Ну что, поехали? Московский зоопарк в Москве расположен недалеко от Садового кольца. Это примерно в центре. Он является одним из старейших зоопарков в Европе кажется, 1864 год, и пятый по площади зоопарков России. Самые крупные – это Ярославль, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск. Он входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира. К своему сожалению, мы не знали, что зоопарк сегодня работает до 18 часов а дольше он будет работать, когда будет теплее. После 18 часов животные отдыхают. Сегодня мы, к сожалению, успели обойти только часть зоопарка, новую территорию, поэтому будет повод приехать сюда еще раз. Это павильон обезьяны, который находится на новой территории. В нем живут около 30 видов обезьян. Он один из самых больших и красивых зоопарке. Весной обезьяны выпускают на свежий воздух летней летние вольеры. Часто одни из них находятся в уличных вольерах, другие внутри павильона. Поэтому, если хотите увидеть сразу всех обитателей обезьянника, возможно, лучше посетить его в холодное время года. А это самая крупная порода ослов из всех существующих. Посмотрите, какой он большой и лохматый. Мы еще никогда такого не видели. много видов домашних птиц. Эта курочка, например, называется шелковистая. территории зоопарка большое разнообразие познавательных стендов, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. На территории зоопарка также есть сувенирный магазин. А еще очень много развлечений для детей. зайдем в павильон Террариум, где представлены виды рептилий, таких как питон, удав и крокодилы. Ой, смотрите, кажется этот питон уже съел мышку. Заметили лапки? Вторая половина экспозиции полностью отдана крокодилам. Многие посетители зоопарка говорят, что в клетках муляжи или чучело, ведь можно провести полчаса, наблюдая за ними и не заметить ни одного движения. Но это неправда. Все крокодилы живые. Просто малоподвижность – это часть их обычного образа жизни. Таким способом они охотятся. тигр, представитель самых крупных и самых ярких на земле тигров. А вы знали, что количество амурских тигров в зоопарках мира сейчас значительно превышает число тигров, живущих на воле? В этом вольере живут токины. Они в основном обитают в Китае. Звери очень редкие, и сколько их точно в лесах Китая, никто не знает. Немногие зоопарки мира могут похвастаться наличием этих животных. А Такиеные одни из неизученных копытных. Они очень осторожны и пугливы. При опасности стараются укрыться в зарослях бамбука. По соседству с ними живут горба и верблюды. Животное столь хорошо узнаваемое и известное, что я думаю нет нужды его описывать. А здесь находится экзотариум. Но, к сожалению, сегодня он был закрыт. А это шакал. Шакалы похожи на небольших волков. Селятся они там, где есть различные природные укрытия в виде ниш, углублений среди камней. Также могут занимать норы лисиц, персуков или рыть собственные норы. Но нам показалось, что этот шакал очень похож на лисичку. А это царь зверей Лия. Мне кажется, он чувствует себя примерно так. А еще львы единственные из крупных кошек, которые живут семьями. Львиная семья называется Прайд. находимся в экспозиции «Птицы и бабочки». Рядом с экспозицией птицы, бабочек живут горные копытные. Они крепкие, ловкие, очень подвижные звери с великолепным зрением, слухом и обонянием. Птицы на прудах зоопарка содержатся круглый год. Только представители наиболее теплолюбивых видов на зиму переводят в закрытые помещения. Ну что, ты поймала? Чтобы разговаривать с нами Интересно, на камеру будут слышны эти звуки? О, и замолчали. А чего вы замолчали? Трандычихи. Я пришла. <свят> Обычные утки. Послушайте. <свят> Во все голоса. Птички все стараются Все нам поют, все что-то рассказывают Мне, честно говоря, кажется, что некоторые сюда сами прилетели Разные, важно. Да, потому что сели и зимы тоже и с ней уточки. Ну, вот тут, вот. А, нет, ну, вот еще. а одного лебедя тоже видели. Вот куда-то отплыл. А, вон он, кажется. звуки природы. Как он тут а это вид с переходного моста, по которому можно перейти с новой территории зоопарка на старую которую мы посетим в следующий раз. На сегодня это все. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк.